Алоха, соратники и коллеги, с вами Дмитрий Балакин. И если вкратце о себе, то я композитор, саунд-дизайнер, звукорежиссер и слесарь-гинеколог. Вот это поворот! И многое другое, что связано с музыкой и звуками, включая озвучку и филд-рекординг. Представляю вашему вниманию четвертый урок, посвященный музыке в кино и в мультипликации. В наше время мало кого можно удивить термином «саундтрек» или «ост». Original Soundtrack, так как обилие медиа-контента, будь то фильмы, мультфильмы, радиопередачи, рекламы и так далее, приучили нас к тому, что после всех визуально-информационных мероприятий, назовемся вышесказанное так, Остается шлейф из различного рода медиа и информационного контента, такие как текстовые версии видеосюжета, нарезки удачных моментов, заставки, джинглы, рингтоны, проморолики, микстейпы и, конечно же, саундтреки фильмов и мультфильмов, о которых и пойдет речь в нашем уроке. Можно подумать, а чего тут непонятного? Музыка из кинофильма, выпускающаяся отдельно, называется саундтреком. Что -то где хочешь, говорит, найду и горло перережу. Все верно. Но так как мы с вами профессионалы, и дилетантский подход к такому роду мелочи мы не приемлем. Изначально выпускать музыку отдельно от киноленты задумали кинокомпании для привлечения дополнительного внимания к новым картинам. И первоначально пластинки с музыкой из кинофильмов назывались «Музыка из оригинальной звуковой дорожки кинокартины». Music from the Original Motion Picture Soundtrack. Да уж, не завидую я тем фанатам, проговаривающих каждый раз это заклинание у прилавка магазина для того, чтобы получить заветную пластинку. Но позже выражение сократилось до оригинальный саундтрек к soundtrack, И впоследствии совсем уж упростили до оригинальный саундтрек оригинал саундтрек или сокращенно ОСТ Руссо Облика Морали Ферштейн или ОСТ как вашей душе угодно Ой, Василий. Первым коммерческим саундтреком стал ОСТ мультфильма Белоснежка и семь гномов с песнями Белоснежки и гномов выпущенный в 1938 году в студии Уолта Диснея изначально Кинокомпаниями выпускались альбомы, содержащие в себе песни, звучащие в фильме. Такие альбомы как раз таки и назывались нашим длинным заклинанием, как музыка из оригинальной звуковой дорожки кинокартины. Позднее название таких альбомов сократилось до простого саундтрек. Но разве мы с легкостью не сможем узнать такие знаменитые мелодии из фильмов, как... Эти мелодии узнаются буквально с первых нот, и их всегда приятно переслушать, освежив в памяти те чувства, которые вызвал у нас сюжет фильма. Вот именно такой вид музыкального релиза называется «Score Soundtrack», где собрана музыка, написанная композитором, следуя и усиливая сюжетную линию. И, как правило, это оркестровая музыка без слов. В итоге мы получаем две основные подгруппы релизов. Это Original Soundtrack, где помимо музыки, написанной композитором, могут быть и песни различных авторов, использовавшихся в фильме, но не написанных конкретно для него, и Score Soundtrack, где собрана исключительно музыка, написанная композитором для фильма. Но не было бы этого урока, если все было бы так просто. И сейчас мы проясним все тонкости встречающихся релизов и обо всем по порядку. Promo Score ⁇ альбом с оригинальной композиторской музыкой, который издается ограниченным тиражом и только для промоушена среди кинокомпаний. Academy Promo Score ⁇ альбом с оригинальной композиторской музыкой который отправляется американской киноакадемии для рассмотрения потенциальных номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая музыка к фильму». Expanded score оригинальная музыка к фильму, распространяемая, как правило, в виде бутлега, аудиозапись, составленная без разрешения правообладателей. В большинстве случаев такой релиз создается путем извлечения звуковой дорожки из DVD и последующего его редактирования. От оригинального score альбома Expanded Score отличается большим количеством материалов. Complete score. Вся оригинальная композиторская музыка, звучащая в фильме, составляется так же, как Expanded Score. Так как Expanded Score и Complete Score компилируются из вырезанной из фильма музыки, они могут содержать шумы SFX идеологии из фильма. Temp Score временная музыка. Музыка, подобранная режиссером или монтажером для временного озвучивания фильма на ранних стадиях монтажа. Темп скор не пишется специально для фильма, а составляется из уже существующих записей по настроению и стилю, соответствующих той музыке, которую режиссер хотел бы слышать в финальной версии оригинального саундтрека. Rejected Score Музыка, сочиненная композитором для фильма, но по какой-либо причине отклоненная режиссером или кинокомпанией и неиспользуемая в картине. Такие саундтреки издаются, как правило, под названием «Music inspired by the film». «Music inspired by the film» — альбом с музыкой или песнями, вдохновленные каким-либо фильмом. Такое же название, как мы выяснили при издании, часто дают отклоненным саундтрекам композиторов. Конечно, большая часть релизов, упомянутых выше, мы встречаем редко, да и по факту некоторые из них являются релизом исключительно для процесса продакшена и не являются по замыслу кинокомпании конечным продуктом для потребителя. На этом информационная, исторически вводная часть курса подошла к концу. Темы, освещенные в прошлых уроках, являются краткими выдержками из основополагающих исторических и технических фактов, но я надеюсь, что смог воодушевить вас на дальнейшее саморазвитие. Более обширную информацию об исторических фактах становления кинематографа, мультипликации и музыки для кино и мультфильмов вы в целом можете найти на просторах интернета, либо в списках литературы, которую я оставлю в конце. До встречи в следующих уроках!